Да-да-да, вот туда не надо. То есть ты оп, и встаешь здесь. То есть, то есть ты как бы за собой запускаешь. Перед собой. Понял? Бьешь, вверх движение. Главное, вот сюда не пойди. Кулак перед тобой должен идти. Вниз сначала, потом рукой махнешь. Во-во-во. Все, ребят, время. Снимаем перчатки, пожалуйста. Давай, давай. Оп, давай, оп, подпрыгнул, оп, прыгнул. Ну давай, вот зазору. Вот там! Прям прыгни прям вниз, взмахни. Прям вниз, падай. Ну, вниз вот прям ногами прыгни. Давай покороче. И вверх. Вниз и вверх вращение. А ты сразу там еще, ты еще вверх не пошел, уже начинаешь рукой тянуться. У тебя запас этот есть, прям замахнись прям вот такое движение. Ну, хорошо, Алин, все нормуль. Но ты раз и вот это движение делаешь, а надо сюда кулак запускать. Вот просто у тебя вот руку повесь вот так. Ну встал в боевую стойку, вот, опусти, стой на месте, опусти руку вот сюда. Вот, вот так, полусогни. Вот отсюда можешь боку ударить? Бей. Ну вот туда. что ты сделал, а я тебе вот это предлагаю. Отпускай бедро, пятку. Да, да, туда, сожми кулак. Вверх толкайся обеими ногами. Туда. Кулак сожми. Во. А теперь с подседом. Подсел, махнул. Вот. А теперь туда длиннее плечо. Вниз. Вниз просто. Во. Аж вот махни назад, Аж вот так вот сделай мне. Да. <с1> Ха-ха-ха! <смех> эх, рядом! Аж вот как, знаете, вы, как замах такой делаешь, Эх! Как дал сюда! Жать кулак! Да, вот ты учишься, учишься это, закидывай туда кулак идт! Вот, жать кулак! А теперь прыгни с этим движением! Ну-ка! Где? Да! Вот. Ты далеко... Видишь, где оставаться сможешь? Как психанул туда на пасашок, блин, а? Как последний раз в жизни. Оп. Прыгни вниз вверх. А где ты вверх прыгнул? Где ты толкнулся вверх? Ты оп и стоишь. Данешь туда... Под вытолкни себя. Взрыв идет. Это одно движение. Жать кулак. Кулак сюда. Еще Оп идет пауза. Видишь, у тебя идет пауза перед ударом. Ты раз и пытаешься ручкой попасть. Не надо этого думать. Ты уже это есть удар. Ты а, и пошел кулак. Все. Не надо попадать кулаком еще раз. О! Их туда завалил просто, замах этой. Сильнее туда, жопу раскрути. Во! Аж туда замахнись, завались, аж прямо как бы прямо вот, вот так сделал мне замах. Во! Эх! Туда, еще раз. Сейчас было интересно, четкость появилась, yes? Да, и так можно, и так, да как угодно могу. Успеет тебя поймать, если ты это сделаешь резко. Если ты не вот так будешь, это медленно туда. Такое скачковое дверь. Как дал из-под Почему нет? Есть, как вариант? Ну, ну и все. Поехали.